Теперь же мы с вами поговорим об этом первом курсе основного факультета. Как уже было сказано, семь курсов есть и семь курсов соответствует семи тонким телам. Первый курс у нас связан с телом эфирным. Эфирное тело, первое тонкое тело человека, которым мы будем заниматься на этом занятии и развивать именно его, но и не только это. Четыре дня базового курса предназначены нам для того, чтобы мы с вами ознакомились с структурой сознания человека. Это мы будем делать сегодня. Разобрались в том, что такое эфирное тело. Завтра мы эту работу продолжим на усложнение, как я вам это обещала. Следующий третий день нашей работы предназначен у нас для знакомства с базовым состоянием я есмь тот кто я есмь и об этом состоянии и об этом э, статусе своего сознания мы также будем говорить очень подробно, будем проводить очень серьезную практику по пробуждению этой части собственного я. А четвертый день, последний день занятий у нас предназначен для прокачки чакральная структура, о которой тоже будет рассказано очень подробно, а также для работы с матрицей. Итак, первый базовый курс состоит вот из этих четырех дней, но не только из него. Дальше идут практические занятия, которые являются на этом курсе обязательными для выполнения этого правила, которого я вам уже упомянула, усложнение своего собственного сознания. Все больше и больше мы с вами будем нагружать свое подсознание практиками, силой, информацией, раскрывать те объемы, которые раньше были не раскрыты. А для этого мы должны будем идти строго по методике. И методика это заключается в следующем. У нас будет занятие по уплотнению эфирного тела, оно является очень важным и обязательным. Всегда и на каждом потоке мы говорим, это занятие пропускать нельзя. Далее будет также не менее важное занятие, которое связано с коррекцией внутриутробного периода. Там мы будем убирать проблемы и блоки, которые сформированы были в пространстве сознания, конкретно в эфирном теле, в момент внутриутробного развития, в момент пренатального периода развития. Тоже крайне важное занятие. Дальше идет чакральное дыхание. Мы будем раскрывать свою чакральную структуру и а, учиться ею управлять. Также снимать определенные блоки, которые конечно же есть у каждого живущего в плотных городских условиях и в той дикой информационной среде, в которой нам э, подсуропила судьба жить в настоящий момент. Не знаю уж со зла или с блага, потом разберемся, но это есть. Дальше будет занятие по энергопоражениям, о котором я вам уже Говорила. там мы не только будем в теории постигать, что это такое, но и э, овладеем определенными простыми практическими навыками элементарной гигиенической защиты своей, своего энерготела и своего сознания от агрессивного воздействия э, возможно нежелательной среды. Важное занятие дальше будет связанное с поиском тотема. Вот с этого момента мы уже с вами переходим от момента освобождения от проблем к поиску силы, которая позволит этих проблем в дальнейшем не иметь. Татем, о котором я также буду вам рассказывать, одно из таких, один из таких очень важных назовем инструментов, пока назовем инструмент. Занятие здоровья через силу стихий также связано у нас с набором энергии и с управлением своей энергетикой. Здесь уже мы также говорим не о освобождении, а о приобретении. Это будет речь идти о силе. И последнее занятие, которое имеет отношение к первому базовому курсу связано с финансами. Семинар по деньгам, в котором мы также с вами будем помимо того, что будем решать вопрос прикладной, связанный с финансами, но также и получим навык определенных энергетических и информационных путешествий, в определенных интересующих нас энергоинформационных пространствах. Вот такой объем необходимых минимальных и достаточных знаний работает у нас на первом курсе. Помимо этого, конечно же, у вас будет большое количество домашних заданий, которые, коллеги, надо выполнять. Моими Рекомендациями не пренебрегайте, все упражнения выполняйте, все домашние задания выполняйте, и тогда я гарантирую вам результат. Не ленитесь, самое главное, не ленитесь. В промежутке, конечно же, в расписании вы наверняка это видели, будут и практические клубные занятия, где вы будете а, оттачивать те механизмы, а также получать дополнительные упражнения, которые позволят вам привести свое эфирное тело, а значит и энергетический пласт своего сознания в норму, в такую достаточную и необходимую норму, чтобы хватило всему остальному сознанию, потому что сознанию для работы энергии надо много. Когда у сознания энергии нет, ему плохо. Итак, приступим к непосредственно к работе. Учебником для вас является книга и в простейшем виде практические упражнения описаны безусловно там, а также теория, несколько художественной форме, но я думаю, что вам будет интересно посмотреть на то, что я вам сейчас буду рассказывать и с этой стороны. Всегда можно обратиться к этому учебнику всегда можно поднять информацию, которую, возможно, вы подзабыли или пропустили в течение нашего занятия. Но, конечно же, не только то, что описано в книге, я буду вам рассказывать, какой иначе был бы смысл в нашей встрече. Гораздо более того.